Стих на Псалом 90 «Живая помощь» «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю» Псалом 90, 2 стих «Под Всевышнего кровом живущие долгоденствуют в мире людей» И покоит Его всемогущие благодати под сенью Своей. Он прибежище в Боге находит и защиту от многих скорбей. Уповая на Господа, ходит безопасно средь тайных сетей. Говорит Он, я с Ним безопасен, Его истинно я огражден. Только в Боге мой жребий прекрасен». Только с Господом грех побежден. Ужас ночи страшит меня разве? Или стрелы летящие в день? Или во мраке ходящая язва? Или заразы зловещая тень? Не войдет к тебе язва в жилище, И от всякого зла убежишь. Это все нечестивые ищут, Им возмездие скоро узришь. Ты идешь, и небесная радость над тобой окружает твой шаг, Одесную тебя будут падать, но к тебе не приблизится враг, Не приткнешься камень ногою, никогда на своих ты путях Божьи ангелы будут с тобою, и тебя понесут на руках. Василиска и Аспида семя, Будешь в голову ты поражать, А дракона и львиное племя Беспощадно пятой попирать. Нам спасенье свое он являет, И завет его вечно стоит, Его любящих он избавляет, Чтущих имя его защитит. Аминь.